Доброе утро, вечер, день и ночь. Не знаю, что у вас там. Тема сегодняшнего онлайн-гадания Таро расклада – это какой, каким он у вас видит и чувства к вам. Первое, второе, третье. Выбирайте любое. Времечко в комментариях. Я поговорю с теми, кому это интересно. Дорогие мои, спасибо вам за лайки, за комментарии, за теплые слова и что вы поддерживаете мой канал всеми методами. И не методами, а просто просмотром. Поэтому спасибо вам огромное. Давайте погнали, я думаю, далее. Вы загадайте мужчину-женщину, там, если что, в названии, это было ясно. Первая, вторая, третья. Все. Давайте. Если кому-то не хватило времени, ставьте на стол паузу. И пауза-стоп вас подождут, а я уже пошла дальше. Давайте. По классике. Не думаю, что классика все будет отображать, но давайте все-таки немножко посмотрим. Не знаю, эту классику что-то я прям как-то не убираю, она все стоит, да стоит. Ладненько, давайте смотреть. Как... Так, давайте загадаем у нас на женщину первую. Вот хочу что-то на женщину. Какой она вас видит и чувствует к вам, эта женщина к вам. Какое она вас видит и чувствует к вам? Какое она вас видит, только семерку кубков и чувствует к вам боль, <смех> недоверие, ограждение? Какое она вас видит? Либо, дайте-ка я подумаю, либо она вас видит то, что вы такой, либо то, что вы как кубок не хотите. Так. Как он на вас видит? Не хочу, -ха. Не хочу, не могу, и как-то вот здесь больше как видит, как человек, который сам по себе, ну я бы не сказала, волк одиночка, здесь вот человек как-то не хочу, не особо соглашается на какие-то вещи, вот именно какое-то отстранение от вас, то есть возможно некое, что вы, возможно, смотрите это как творческая личность, но более как бы углублен, углуб, с углублением. Сейчас, про Теслу фильм кто-нибудь смотрел, вот, и там кто там изобрел вот это все, самый первый, вот что-то типа наподобие этого человека, то есть он углублен в свою работу, он углублен в какие-то свои кубки, он углублен в свои идеи, в свои мысли и хотелки, и он именно в этот момент какой-то недоступный. Вот здесь вас видит человек, женщина, более как менее, более менее, недоступным и при этом, кстати, начитанным. Вы достаточно умный, прозорливый, я бы сказала, вам как-то стабильный, но при этом вот какая-то вы не хочуха, очень сильная. Возможно, вы просто делаете именно так по отношению к даме, что вот вы показываете, что вам особо ничего не надо, вам нужны вот, вот это пока что, это и это. И как-то отстраненно себе просто ведете. То есть вот какой-то такой момент я еще могу сказать. Чувство к вам. М -м -да. А, девяточка жезлов. Здесь может проигр проигрываться какой-то момент недоверия, какой-то момент настороженности по отношению к вам тоже огороженность но здесь возможно как и огороженность вот этими из девяти Восьми, да, восьмую восьмую восьмую да, восемь жезлов из восьми жезлов То есть вы, возможно, огородились, а женщина как-то пострадала Но здесь немножечко такое страдальческое ощущение по отношению к вам Но здесь прям сразу пустая карта, поэтому здесь, возможно, некоторые к вам Есть у дамы, у мадамы вопросы, прям очень интересно, он прям смотрит на эту позицию Прям перевязанный человек с головой Возможно, просто уже голова болит от ваших нехочухи. То есть здесь вот именно осторожность и огороженность уже может от, у человека при этом плюс тому к вам быть, что вы просто не хотите и тому что-то подобное. Ну здесь вот не хочу, э, вам не надо и тому подобное. Вот здесь вот какой-то такой момент. И причем чувство, я бы не сказала, что здесь либо есть, либо нет. Здесь просто чувствуют какого-то головника по отношению к вам. Я не буду здесь говорить, что их вообще нету, все, вас она не любит, ни в коем разе. Здесь по девятке жезлов такого вообще даже сказать в принципе нельзя, потому что это чувство более... Девятка жезлов, оно чувство, то оно пропадающее и пребывающее. Обычно, когда такие младшие арканты выходят, это чувство переменчивое сами по себе. Ну вот, и вот здесь у человека просто голова болит, может просто, ну, поэтому вот, по вам. Может, и может, чистенько так задумывается, да, у вас бы, собственно, нет, просто четверочка ставит такли. О, четверка ничем у нас немножко в другом контексте с семеркой выпала, поэтому вот как-то так. Да, поэтому не хочу -ха все знаечка и при этом стабильная, спокойная, возможно размеренная и при этом как-то углубляетесь. Возможно какие-то просто вы недоступны, потому что там, вы там творческая личность и вам именно вот надо углубиться в работу. То есть то, то, такое тоже может проиграться, но чувство очень сильно не особо приятное просто по отношению к вам в данный момент времени. Просто может правда человеку задумывается, почему так происходит и тому подобное, это доставляет некий дискомфорт, дискомфорт внутри. Вот, поэтому вот, короче, как-то. Так, давайте дальше, а, Здравствуйте, кто у нас загадал на мужчину, мужчину? Как, какой он вас видит и чувство к вам? Какой он у вас видит и чувство к вам? Двойка мечей, чувство жезлов. тут жезлов. Логично, да? Логично. Мы не понимаем, мы видим что ты не по... Ну, хотим. Ладно. А -ка какой видит он вас? Двойка мечей. Ой. Но я бы не сказала страдалицы, но переживания, переживания очень сильно глубоки. То есть вы, возможно, о чем-то, о каком-то будущем, либо о каких-то планах очень сильно задумываетесь и их реализовывать как-либо. То есть вы можете просто задумываться о своем, допустим, бизнесе, о работе, о каких-то вещах, социальной, возможно, сфере. А человек это просто все наблюдает. Я бы не сказала, что он вас видит замкнутой. Ну нет, здесь, конечно, и двойка мечей, но двойка мечей больше отображение также огороженности просто и вашего эмоционального настроя на будущее. Я бы сказала немножко в плане стройка жезлов. То есть именно вы задумываетесь о том, что будет дальше, о том, какие-то ваши решения, о том, как проиграется то или иное действие. То есть и здесь есть какие-то переживания и страхи по девятке мечей. То есть он просто видит ваши немножко, немножко внутренние страхи, диссонансы. Это, я так понимаю, отображается. Дорогие мои, если кто-то мне звонит в чат, это не значит, что я отвечу. Я вас очень сильно люблю. В прямой эфир звонить не надо. Вот. Поэтому давайте дальше. При этом я на звонки не отвечаю вообще. Ну, мало ли, откуда вы звоните? Поэтому вот здесь какой-то такой момент, да. О, у нас повешенный и в такой перевернутый такой интересный. Я так понимаю, вы все придумали, что ли, уже? Не, я не читаю вообще перевернутые карты. Вообще даже не знаю смысла. То есть у кого-то это подтверждается, у кого-то нет. Поэтому нет, я особо не читаю. Ну, здесь, я так понимаю, у вас просто голова больше забита и больше каких-то каких-то мыслей, возможно, на будущее, либо на ситуацию, которую у вас уже отыгрывается, причем здесь по тройке жиров, это некие действия, но которые уже дают некие плоды. Все-таки тройка – это карта роста, и как-никак это не особо-то зарождение. Поэтому вот. Самобытная вы. Вот в его глазах такая вы есть. Mm, немного. С... Я бы не сказала спокойно. Здесь не о спокойствии. Вы немного запаривайтесь. За за за за запаривайтесь <с todavía> насчет вашего будущего, насчет всяких проектов, дел, дома. Но то, что касаемо именно вашей энергии и куда вы ее вкладываете, вы запариваетесь больше об этом, и человек это видит. Не, в чат не звонят, просто по телефону звонят. По телефону просто звонят, и все, я это видела. Ладненько, чувство квантус, жезлов, шестерка и башня. О, а под шестерку у нас влюбленные. Ну, давайте, я так понимаю, в принципе, по хорошему все-таки сочетанию туза, жезлов, влюбленному и шестерке ча, здесь теплые чувства ощущения к вам. Здесь, возможно, человек переживает с вами какие-то моменты, либо вы за человека настолько переживаете, что, возможно, у этого мужчины что-то творится, вы как-то переживаете. Ну здесь переживают, я так понимаю, чувства оба. И мужчина, и женщина. Ну, каждый, я так понимаю, по-своему. Да. Ну, большинство, я так понимаю, проиграется чувство влюбленности, чувство хотения помочь, желание также. Но здесь прям вот, вот какого-то... Все равно по башне, я бы сказала, больше немножко неуверенности в ощущениях, возможно, ваших по отношению к этому человеку. Ну, какой-то вот диссонанс прям этот башня по... Не, даже, даже уточнять не хочу сам Так, без уточнений не хочу. То есть, возможно, человек задумывается, а что будет дальше. То есть, возможно, как-то не ведут, а как дальше, а кто... На... Здесь также может проигрываться, как вы к нему относитесь. То есть, тут тоже такой момент. Здесь бы я бы не сказала порвать, не порвать и чувство как-то ужасности. Нет, здесь скорее чувство эмоционального немножко потрясения за, возможно, также ваше совместное будущее, за то, что у вас происходит. То есть человеку не пофиг вообще ни в коем разе. Но здесь очень сильно любовное и теплое чувство, э, чувство привязанности. Здесь очень сильно проигрываются. но также немножко, возможно, какие-то ранящие обстоятельства этого человека по отношению к вам. То есть э, здесь как раненые немножечко ощущения и чувства. Я бы не сказала, как разочарование, но немножко боясь за что-то интересное, за что-то новое, что между вами вообще происходит. То есть, возможно, такое проигрывается ощущение немножко так страха безнадежности. Но здесь страха безнадежности вместе тогда по отношению к вашему с ним будущему. Потому что, ну, здесь, соответственно, башни, и под ними, под ней шестерка мечей. Это у нас уход немножко в новое, в интересное. И здесь двойка чаш. Соответственно, здесь человек немножко не представляет будущее. Возможно, он не представляет будущее с вами, либо он поставит его под сомнение, либо он не понимает, куда что-то идет и как у вас будут отношения развиваться. Здесь тоже такой момент. Но здесь человек, любящий человека, полностью адекватный. Ну, вот какие-то такие страсти-мордерсти у человека присутствуют. В отношениях с вами, обязательно в отношениях с вами. Но страх перед чем-то, возможно, новым в отношениях с вами. Вы, может быть, там кто-то, там какие-то дети какие-то вмешиваются. Все-таки шестерка такая интересная чаш, может, какой-то дом, чей-то дом вмешивается, его уже не знается, как мы будем дальше жить, Все может, чья-то чья беременность, да, да, предположим, да, блин, чем можно-то извинять, о чем, не знаю, о чем нет, ну, не особо по таким картам играется, ну, почему бы, как бы, нет, поэтому вот здесь какой-то страх немножко за будущее и за то, какие у вас отношения, как они будут изменяться. Вот. Ну, страх такая и безысходность плюс тому. Ну, что у нас по башне вызывается? Очень сильно негативный и я бы не сказала шок. А что бы не сказала, то не сказала бы шок, потому что здесь тут жезл, здесь желание, у нас влюбленный, соответственно, выбор сделанный, здесь понимание того, кто вы есть, и вас принятие по шестерке принятия вдвойне, я бы сказала, строй невозможных детей и тому подобное планов на вас. Но дело ну не детей, а не планов, Ну здесь я больше бы сказала такое теплое отношение, окей, все равно любовь присутствует, но поэтому я под таким гнетом, я бы башню бы не очень терроризировала и говорила, все, он с вами порвет, но нет, нет, здесь просто как боязнь некой безысходности, некое такое неприятное ощущение по поводу каких-то изменений в отношении с вами. Может, у вас какие-то обстоятельства ввелись новые, дополнительные, что, в принципе, мешает, как строить отношения. Либо какие-то обстоятельства, которые просто кто-то вмешивается в отношения. Кто-то присутствует. Тут как все-таки, если третий лишний. Поэтому вот, короче, как-то так. Ну, здесь любовь, здесь все нормально, мне прям понравилось. Но что-то что-то с человечком не то. Поэтому вот, короче, как-то так. Ну расклад общий, я как то ну, можно больше вариантов особенно э -э рассказала, что может происходить по такому сочетанию. Нет, здесь любовь, здесь присутствие, то есть здесь человек, я так понимаю, ее и проявляет, потому что тут уже влюбленная, но шестерка, чаш, здесь очень сильные чувства, ощущения, что я не особо уверена, что человек просто их скрывает и не показывает. Но здесь чувство то есть, желание есть, хотение есть, но при этом страх именно перед неизведанным. Возможно, какой-то некий ярый поклонник, но ну, который точно написывает вам, и ему интересна ваша жизнь по любасу. Поэтому, пожалуйста, вот здесь очень сильно можно разграничить, если ни хрена никто не пишет, соответственно, это вообще не ваш вариант. То есть, по вам не шепчет мужчина там из прошлого, нет. Здесь именно не прошлое проигрывается, а именно теплые, теплые, принимающие отношения, именно в шестерка час с влюбленными с тузом жерлом. Желание строить, желание выбирать, желание хотение и тому подобное идти вместе. То есть здесь вот. Ну, другую даму я не знаю. Поэтому вот, Тольча, я, короче, тебе сказал. Хотя ты не задавала один вопрос. Ладненько, давайте дальше. Эм... Ну да, да, да, да. Я, я согласна. Все, давайте дальше. Здравствуйте, кто загадал на женщину, какой, каким она вас видит и чувство к вам. Хочется сказать немножко ревности. Каким она вас видит в очках, возможно. И чувство к вам. Чувство к вам. Умеренность, паш и сила она вас видит, Ирофантом, императрица и двоечка, придумыватель, придумыватель. Вот вот это то же самое, когда человек что-то что-то говорит, но я бы не сказала заученное. Он как-то все показывает. То есть здесь прям вот такая вот вещь. То есть она вас видит в принципе очень сильно такой возможно взрослым, возможно умнее ее, возможно как по каким-то вопросам вы обгоняете да мадам, я не удивлюсь. все-таки, возможно неким также традиционным, то есть что традиционно у вас присутствует. И при этом каким-то шутником был в тут -то тоже присутствует, то есть двойка Пентакли с императрицей. Тут некий деятель, но больше с таким с гибким складом ума. Я бы сказала немножко, Ирофант, императрица двойка Пентакли как гибкий ум. Император, ой, иерофант, он больше как заучка и проигрывается в одиночку. Но тут императрица и двойка пентаклей. Соответственно, гибкий ум, гибкие слова, знает, как и что разговаривать, знает, как и что подавать, какие-то речи и тому подобное. То есть здесь вы видны для женщины, но, соответственно, вот двойка пентаклей, вот не особо как-то мне вот нравится с, с иерофантом, может проигрываться ханжество. Но это может проиграться, Это надо еще дополнительно несколько карт, которые, в принципе, говорят об этом. Но здесь может проигрываться также, что вы ханжа, что вот женщина вам не особо -то верит. То есть здесь может такое. Но здесь как гибкий ум, вы достаточно взрослый, да, интеллигентный, да, либо какой-то умный, какой-то прям вот санаторг каких-то дел великих. Но при этом с двойкой Пентаклей все-таки Иерофант. Это больше как сам рассвете сил, также сколько у вас много сил по императрице. То есть вы деятельный человек, и она вас видит очень сильно деятельно. И король Пентакли у нас, соответственно, деятельный, облагораживающий, за всеми ухаживающий. Здесь какой-то такой, возможно, снабжающий многих какими-то средствами. То есть вот какого-то, я бы не сказала, здесь богатого человека, то здесь все равно король Пентакли, он не вышел первым. Поэтому здесь такой деятельный человек, который может чем-то поделиться. В таком же плане, то есть этот человек, в принципе, до достаточно там либо денежно снабжен, либо умственно, чтобы чем-то поделиться с вами. Ну здесь больше, конечно, о деньгах речь идет, но все равно. Так, давайте чувства к вам, чувства к вам умеренные. Вы при этом нравитесь, да, мадам? Я бы сказала, да, нравитесь, нравитесь, нравитесь. М -м -м. стабильно очень сильно нравитесь, стабильно очень сильно, да. Возможно, некоторые такие новые периоды влюбления, хотения с вами общаться здесь присутствуют у мадам, но, соответственно, здесь также ей может и проигрывается стабильная стагнация, то есть человек у вас, в принципе, к вам испытывает очень большую яркую симпатию. Но я бы не сказал, это вот зависимость от того, сколько вы вообще времени вместе. То есть, если вы недавно здесь больше как флирт, интерес и приятность, возможно, наконекое будущее свое тоже вас рассеивает как неким человеком для себя. Если вы давно уже вместе, то, соответственно, очень сильно подкрепленное чувство к вам, чувство желания, хотения с вами быть и тому подобное. То есть при все приятные чувства, эмоции, связанные с вами. Здесь, здесь косяков особо не вижу. Но в зависимости от степени ваших встречаний, здесь эмоции, если вы долг-долг-долг-долг вместе, то, соответственно, здесь очень все расширенные значения карт, то есть ну, глубинные чувства, глубинное понимание в вас. То есть а, умеренность и вообще раскрывается умеренность, паш, сила. «Рыцарь чаш» и «Десятка пентаклей». Здесь раскрывается по полной. Люблю, влюбилась и вот буду любить. Либо также здесь, эм, если какая-то начальная стадия, то рассматривание вас в качестве некого партнера, бойфренда. Вы приятны, вы очень сильно мне нравитесь. Ну, здесь вот какой-то такой момент. То есть здесь в зависимости от эм, времени, какого и какие у вас отношения. Но здесь чувство присутствует. А, так, давайте дальше. Давайте дальше. Кошмары на улице вязаны, творится порою. Ладно, давайте. Окей. Могут, могут, тому подобное. Давайте. Какой, какой, какой он вас видит? Здравствуйте, кто загадал на мужчину? Какой он вас видит? Какой он у вас видит, и что к вам и какие к вам чувства? Всё. Какой он вас видит, и какие к вам чувства. А, грустненько, грустненько мужчине тут. Король кубков, как он, какой он у вас видит. Это интересно. Он видит вас мужчиной, да? А, а, -а, -а, -а. а возможно, вот не знаю. Ну, это не я бы не сказала, что именно так, но не мамкой. А, возможно, больше эмоциональный, чем он. Больше эмоциональный, чем он, да? То есть, более некой поддержкой, более, возможно, как сильной личностью. Но это тоже может, кстати, проигрываться, когда такие арканы падают. То есть, вы более самостоятельно. При этом, вот смотрите, король чаш он больше проигрывает с мужской немножко энергетикой, тогда в соответствии такому. Либо кое-каким он себя вас не видит, mm -hmm. ну, у нас вопрос один был. Поэтому я бы сказала: возможно, как более чувствительный, более эмоционально стабильный также. И при этом, э, сочувствуя доля сострадания и понимания, вот какой-то он вас именно такой видит. И постоянно какое-то некое учение, постоянное изучение. Вы соглашаетесь на какие-то моменты. Вы компромиссная, кстати, э, в сочетании с пожас повешенным. Поэтому вот пятерка чаш. Чувство расстроен. Расстроен, дурак и девятка. И боится. А, чувства вообще могут и отсутствовать, соответственно. Поэтому, дорогие мои, чувства, если отсутствуют, то, в принципе, человек тогда видит только себя, и вас особо, не особо видит. Или бы как не хочет видеть. Но здесь прям очень сильно неприятно. Давайте одно из двух. Либо он, в принципе, вас каким-то неким таким психологом в жизни-то видит, но, в принципе, чувства к вам больше какого-то... Какой-то бы даже сказала, в, в таком контексте, именно десятка, пятерка и девятка, с шутом больше как непонимание. Возможно, вы ему также разбили сердце. Но вот здесь вот чувства более неприятные, либо их вообще нету в принципе и в помине, да? Может отыгрываться. Но я бы не сказала, что это основа. Возможно если вы с человеком очень близких отношений, то тогда человек очень катастрофично переживает все чтобы между вами там не оказалось либо оказалось то есть здесь какой-то принимающийся близко к сердцу вот возможно также человек с вами уже порвал здесь, вот здесь и бывшие тоже могут проигрываться по такому сочетанию очень сильно. Либо бывшие, либо те, которые очень сильно расстроены и побиты от вас, либо от ваших отношений с этим человеком. Но здесь также у нас король-чаш. Если в таком плане, то он может видеть только себя, вас не видеть. Ну, дорогие, если, конечно, далекого человека и уже 10 лет не пишущего, то, соответственно, я бы сказала, что он вас вообще не видит. Поэтому вот здесь надо как-то вот... Давайте осторожно подходить к этой позиции. Осторожно, пожалуйста. Вот, поэтому здесь больше неприятно возможно, также и какое-то предательство тоже может присутствовать. То есть какие-то очень сильные эмоции страха и непринятия тоже может. Но больше все-таки как основу пятерка чаш больше как расстроен. Вот. Возможно, вы просто не отвечаете какой-то некой симпатии. Здесь тоже также может проигрываться. Здесь есть отношения в любом плане приносят, по отношению к вам, чувство приносит некую боль и терзание. То есть я бы, я бы здесь все равно бы сказала, даже с дураком в плане боли терзания. Много больше негативных карт, чем вот дурак, блин, какая-то позитивная. Здесь больше как дурак, какая-то какая некая безысходность и дуроломство. Но я бы не сказала дурдом, но здесь вот какая-то больше безысходность все-таки невидение просвета. То ну, есть, короче, либо в кризис, либо у вас отношения в кризис. Что-то здесь таким попахивает. Но здесь хорошие отношения раз, либо отвергнутые люди два, либо отстраненные просто в хлам, посрались три. Но здесь только единственное по такому сочетанию. И вы кажетесь ему, как мужик, ну, здесь тоже может. Холоднокровная, своенравная, кстати. Ну, отшельник добавила, плюс маг, плюс рыцарь мечей. Ну, я так понимаю, здесь женщина, если ну, бьют, так бьют по, -по, -по больному. Поэтому вот здесь, возможно, здесь больше, как если даже в негативке, и можно прощупывать как своенравная. Да, мадам. По отшельнику помогу, по рыцарю мечей своенравная, с укусом, с хорошим, поэтому вот здесь прям сразу боль какая-то, неприятная какие-то страхи, но это не могут быть прям начальные отношения, ни в коем разе это не может быть, это как отвергнутые, это как больно, это как, ну, в принципе, человека я не думаю, чтобы об этом молчал, кстати. В таком сочетании никогда люди не молчат, люди прям сразу говорят, ну терпеть такое, но ну, это, ну, это ужасно, это терпеть потерю. Возможно, человек чувствует в данный момент просто потерю, сам не знает себе какого-то места найти. Также здесь может и проигрываться в отношении, что он не видит вас, а видит только чисто себя и какие-то свои действия. Но это проигрывается, наверное, больше, как если мужчина сам на себя бы загадал, нежели как если кто-то на него. Ну, здесь не очень хорошая позиция, прям однозначно. Вот, вот, вот какой-то вот человек попал в чате, вот то же самое, пример. Ну, не будем говорить, и языкать пальцем. Ладненько. Нет, здесь, здесь хорошая ни в коем разе. не не не не не Здесь не. Не ваша позиция. Здесь чувства нет. Если чувства нету вообще... Не может тоже такого проигрываться. По пятерке чаш, еще раз говорю. Если дурака, если, ладно, окей, дурак, десятка, вот наоборот, ну, дурак первый, тогда бы я бы сказала, чувствую, еще без девятки бы хотя бы, э, и без девятки, и без, без, без пятерки, то я бы сказала, да пофиг. То есть, чувств, в принципе, нет. но здесь просто какие-то какая-то потеря. Потеря-потеря, Поэтому чувствую, и если тут хорошие отношения, это вообще не ваша позиция, забейте на нее глубоко и подальше. На полном серьез здесь потерянная какое-то. Потерянная душа, больно и неприятна человеку. Соответственно, я так понимаю, что женщина в принципе понимает, за что это все и как. Ну, как типа после разрыва, дорогие мои. Ну, что вы будете после разрыва? Конечно, смотря с кем, но здесь глубочайшая боль. Поэтому, правда, не стоит, не стоит тогда, если отношения хорошие. Нет. Нет, отношения здесь никогда не хорошие. Даже не грамушки. Не грамушки. Ну, Ланика. Давайте. Здравствуйте. Кто загадал на фиолетовую свечу? Какого... Каким она вас видит? Каким она вас видит? Интересно. И я чувствую к вам. Интересно, двойка пентаклей. Двойка пентаклей. Интересно. двойка Интересно, двойка жезлов и семерка мечей. Интересно. В любом случае интересно. Так, девятка мечей. Девятка мечей, чувствую к вам. Тройка и солнце. Дорогие мои. Здесь что-то эгушка, эгушка, эгушка мужское, либо эгушка женская очень сильно страдают, страдают. Вот здесь я бы сказала немножко со, она вас видит с привкусом некого страдания и боли, но при этом я бы не сказала, что здесь там чувств вообще нету. Здесь у нас солнышко. Вот здесь как привкус вот того, что тебя заткнули на полслова, Вот здесь вот какой-то такой момент. Вот хотелось, а вот не, не могу Вот это иметь Либо не могу это сказать по отношению к этому человеку Короче, двойка, пентаклей, двойка а, И семерка Каким-то, я бы не сказала здесь Хитрец, подлец, а вот каким-то Хвостунишкой, каким-то Своеобразным, тихушник Также может проигрываться, если более В семерку, но тихушник скорее Еще и быть четверка мечей, тогда бы Да, тихушник, но здесь вот Какой-то своеобразный человек Возможно как-то вот ищущий визит Везде какие-то лазейки, везде какие-то обходы, ищущие везде, да, еду со скидкой, да? Здесь какой-то, я бы сказала, хитроватый ты мужик, однако. Что-то, что-то ты ерундишь, особо не действует, а не делаешь. Все-таки двойка пентаклей, что-то там творишь, что-то там показываешь. Двойка жезлов, ну ты постоянно смотришь, ты ничего, а семерка мечет, что-то там чудишь, полюбас. Здесь вот какая-то такая, больше какая-то неопределенность в отношении вас, возможно здесь новое знакомство, либо человек что-то совершает, но женщина не знает, что вы совершаете в данный момент, то есть здесь отношения больше, либо новые. Либо те, которые человек не открывается, ну там свои планы действия. Либо вообще просто хитроватый, пусть сами по себе такой хитроватый, э, все везде делающий, но при этом не особо куда-либо идущий. Вот. Идущий только какой-то по своей какой-то стезе. Вот. Ну как-то, да. То есть какой-то такой момент. Чувство при этом как бы присутствует, но здесь бы больше какое-то чувство страха присутствует, чувство апатии немножко. Немножко страха апатии, но в таком контексте именно тройки мечей солнца плюсом, ну я бы сказала, да. Вот, это раз, это один момент, это если вот в отношениях это домадам, да, то есть не знаю, что о вас и думать, возможно, также маленький эгоцентризм по отношению в отношениях тоже присутствует чьи, из чьих каких-то сторон, также. Здесь, возможно, по поводу вас просто голова болит, и сердце разрывается, а вроде все и так и классно. Здесь также очень сильно может как-то женщина очень сильно переживать некие эмоции негативные, но при этом вас, соответственно, вас при этом как-то любить, обожать. Тепло относиться. Также здесь возможно также проигрываться, что в принципе вы сделали больно, но я к тебе хорошо отношусь. То есть более позитивно, то есть я тебе, я тебе не люблю и я тебе не ненавижу. То есть солнце больше как в нейтралку уходит, я к тебе хорошо отношусь. Именно с девятками, чей как и девятками, мечей, тройками, мечей слишком такие агрессивные и такие чужеродные, и при этом уравнивают солнце. То есть я к тебе хорошо отношусь, да, что-то между нами было, да, там, ты сделал больно, да, ты вот такой. Но я к тебе хорошо отношусь, живи и живи. Здесь тоже может какой-то такой момент проигрываться. То есть и как некий уравнитель солнца, как некий такой... Это как солнце из Ленормана. Прям почему-то в таком контексте, но никогда обычно не проигрывается именно второе, но я бы здесь немножко как второе, как Ленорман, нормально проиграла. Вот. Вот, возможно, вы что-то чудите, а женщине просто это вообще не в кайф. Вообще не уперлось ваше чудачество. Но здесь немножечко чудак. Вот, вы в глазах дам-мадамы. Ладненько. И вот такие вот чувства. Ну, в зависимости, соответственно, насколько вы вообще близки. Здесь, я бы сказала, играет какой-то решающий все-таки факт. Поэтому, пожалуйста, также немножко осторожнее относитесь к этой позиции. То есть здесь что-то проиграется у кого-то вот так, у кого-то сяк. То есть прям сразу. Поэтому, дорогие мои, ну вот общий расклад, эффект общих раскладов. Общая какая-то тематика присутствует, но у каждого она индивидуальная, и с каждым индивидуальной какой-то позицией и примесью именно в отношениях, а это, соответственно, изменяется. И сам контекст расклада, но общая мысль остается прежней. Что-то мудро сегодня извеш... Из изречаюсь, это все, что-то странно даже. Все. Давайте дальше. Здравствуйте, кто выбрал на мужчину? Какой он вас видит? Ну, это вообще секси. Какой он вас видит? Какой он вас видит и при этом чувство к вам? Сосать-пососать <сосать> называется позиция. Значит, а какой у нас видит? Императрица. А чувство к вам? Пустая каждая. куча Кукиш. Дорогие мои, кто прям вот, не знаю, болел всей душой? Я сорямба, ну правда, по чувствам кукиш, чувства я оставлю. Какой он вас видит? Императрица. Женщина, и слава богу, Марин, я этого и хотела, да? Может, как бы, да, присутствующих чувств нету, а просто понимают, что как бы вы женщина, да? А не посудомойка. Нет, тоже тоже так, в принципе, может проиграть как бы пустом. почувствовал вообще пусто, как бы ничего к вам нету, вы просто как женщина, да, там, с которой, там, пусть мол он работает, с которой он умеет дело, либо вообще закрытая как бы информация, поэтому, дорогие мои, вы, если болели за, свои, за вашего бывшего и тому подобное, ну вот смотрите, нету, не вижу, возможно, их вообще нету, либо вообще как бы информация отсутствует, что вам не надо знать, и чтобы я в ушки не лила всякую г, чтобы вы как-то, да. So <laughs> То есть чувство вообще пусто, скрыто. Либо пусто, либо скрыто. Ладно, какой он вас видит? Он у нас видит женщиной, слава богу. Хорошо, что не мужчина. О, замкнутый и... Углубившийся в свое. Похоже, кстати, на второй вариант, что ли, да. Похожий, но здесь женщины деятельные. Женщины также красивые, роскошные. Все равно в таком сочетании, даже в таком сочетании. Но, возможно, с комплексами, Возможно, какие-то зажатые вещи, которые вы, в принципе, стесняетесь. Я бы немного сказала, да, вы можете, я не знаю, супер-пупер, он на публику, не знаю, там, гоу-гоу танцевать, но при этом вот я стеснялся вот этой бородавки сбоку. Вот здесь вот какой-то такой момент закомплексованности немножко присутствует. То есть, возможно, вы не открываетесь, просто вы как закрытая, да, здесь может чисто не комплекс, а чистое закрывание от этого человека. Тут то тоже вот такого может закрыть, то есть закрывание именно в каких-то сферах, именно если восьмерка мечей с девяточкой, это как момент закрывания ваших каких-то мыслей, ваших планах, вот вы сама по себе, как кошка, гуляющая сама по себе, да, то вы кошка, гуляющая сама по себе, которая просто отгораживается от этого молодого человека, вот. Да, я все правильно, да, все какой он вас видит, то есть отгораживающий больше, не рассказывающий какие-то факты и известия, от вас ничего нельзя особо э, как-то спросить то есть здесь тоже может проигрываться либо вот какой-то момент комплекса то есть да, вы шикарны но да, вы что-то стесняетесь то есть если человек, в принципе, я так понимаю только знает, что вы чего-то стесняетесь если вообще есть, учет чего-то стесняться, поэтому, дорогие мои это такая оплюшка, так это в щечку тебе а плевочку в щечку девочкам, которые тут, блять, пацаны. Не, ну а чё, чё, правда. Ну, либо вы закрыты вообще, то есть и ваши мысли, и вы сами по себе просто закрываете от человека. Либо, ну при этом вы деятельная, вы шикарная, вы при этом женщина, женщина, ЖЕ с большой буквы ЖЕ. А возможно у вас просто ЖЕ классно и всё. Но здесь тоже такой момент может присутствовать. мужчина в принципе, ничего не интересует, да, и пустая карта, и вообще ничего. Уже и хорошее же все Здесь тоже может, как вот некий такой своеобразный, как отдельный человек от вас, просто видеть вас, да, женщина. То есть вот, ну, здесь и, вот, короче, какой-то такой. Вот, ну, я, И здесь нет, не показано страхов, здесь показана восьмерка мечей и девятка желов, то есть, ну, страхи здесь не показаны, и солнышко у нас на конце, поэтому, ну, как-то, возможно, просто отстраненный некий человек, там, допустим, счастливый сам по себе и деятельный, а просто человек вас видит, да, она деятельная, да, да, она там где-то, где-то витает, что-то постоянно делает, да-да-да, она деятельная, все, здесь, то, то есть, вот на этом момент закончу. Ну, вот настолько, то есть, настолько глухо немножко может проигрываться позиция. То есть, либо как вот все-таки какие-то внутренние такие заморочи. Ну, соответственно, по восьмерку восьмерку мечей заморочи под императрице, ну, как комплекс, наверное, больше всего. Я бы сказала, немножко в комплекс уход. Ну, самой себя, либо какие то своих черт, возможно, внешки. Это типа, я худая, но и мне надо потолстеть. Вот какой-то такой момент По девятке жезлов ну, тоже я бы Сказала, все равно, как некая физика Все равно Все равно бы я здесь Немножко физику бы приплетовала Приплетовала Это как Марина Панадыч скажет Поэтому, дорогие мои, ну вот, короче, как так Ну вот нет у нас, что ж поделать Ну, значит, не надо Ну, значит, нету, Либо не было, либо нет Либо информация у нас закрыта все, поэтому, дорогие мои, ставьте лайки, комментируйте, и если понравилось, спасибо, еще досмотрели до конца, поэтому желаю вам подписывайтесь, если что, у нас есть спонсорство, у нас есть стримы, мы проводим со спонсорами игры, кто выигрывает, тот предлагает тему, мы лотерею разыгрываем, тут между спонсорами предсказания получаем, поэтому, дорогие мои, давайте приходите на стримы, у нас тут очень сильно интересно. И весело, поэтому желаю вам всего самого наилучшего. Пока-пока.